Так, вроде свет включен, все нормально. Всем привет, с вами Крис, сам а сегодня. Вы спрашиваете, вы хотите спросить то, что а где я сейчас нахожусь? Это мой просто старый типа мир, ну типа старый. А на нем я часто играю и смотрите, сколько я дней уже прожил, 208. Бил дракона, сделал две пары аллитры для меня и для моего друга. А теперь делаю ферму опыта, ну эндерменов. Это не так легко, как я думал. Это сложно, все-таки. И очень сильно затратно, очень. Но зато сколько дает все опыта. Хоп, хоп, хоп. Ой. А сейчас дострою, все сделаю и покажу свой дом. Где я живу и так далее. Так, надо вот сюда и вот сюда. Интересно, я записываю. Записываю, записываю. Окей. Okay. Просто раньше было легче, потому что у меня там был таймер. Сейчас где-то таймер, я не знаю. Так, еще булыжник положу сюда. Хоп, хоп, хоп. Ну вот столько много этих. Давай, подай. Во, упал. Здесь фиаверков, но очень мало. Пороха. Это значит мне приходится прям вручную добывать порох. Так. Ну вот так я могу быстро ставить блоки. <coughs> Полса. Думал, успею поставить. А, нет, ушки. Хоп-хоп. А, у меня Так, нужно еще одну сторону сделать. <связь> И дальше к моему плану приходят сети. Или могу сразу же, чтобы мне они не мешались. А давай-ка, сразу же, хоп, потом на это вот так вот, закрою лучше, хоп, мне пока что вот это не нужно такого, Так, дальше где-то лестница ветра воды нет. Вагонетка. Вот рельсы две штуки. Хоп. Анту. А дальше вагонетка. И эндерперлы. Конечно, я еды вообще даже и не взял. Я даже и не взял еды. Да. Ну ладно. Mm, вот мой мир. Mm, это мой дом, сам строил. Только теперь нужно побольше еды взять. Вот. Mm. Возьму это. А дальше еще чуть-чуть булыжника. И думаю, можно уже дальше полететь. А вот так. Оп. давай вайк. Оп. И просто летим вперед. Опля. так стало уже очень мало. Ой, очень много нужно фейерверков тратить, чтобы полететь. Я не понял. Докоснись. О, фух, не докоснулся. Это хорошо. Еще как хорошо. Дальше летим. И вроде как почти все. А, я просто так потратил, походу. И вот, то озеро, и нужно туда, мне, давай, лети, ладно, давай, Вс, я не поняла, где. А, я перелетел, я не туда полетел. Держимочку. посмотрю. А уже шесть минут прошло, как я записываю. дождь зомби ты мне не нужен. Он а, поменяю, чтобы не падать. И бегу. Росы Потом нужно пойти в воду внутри воды. О, порох, ходящий. ходящий порох. Главное не, не умереть. А, лагает. Раз. Нет. Прокованный получился. Ну ладно. Ой, еще один. Оп. Нет. М -м, почему они так быстро? Лететь, летать на фейерверках долго, а вызрывают вот все быстро. Непонятно. И мне вот сюда нужно. Надо хотя бы успеть до этой штуки. Подышать, подышать. И все дальше успею. Опа, все. Ждем, пока будет телепорт. Вот. Уже 9 минут. Ну ладно. дальше мне нужно вот а а а как дальше мне быть вспомнил я если А, -мо. ладно когда буду там уже вам покажу всем пока так все я уже тут обнялся ели как и дальше мне приходится просто строить Дальше. А Осанинение. Что я буду потом? Мне надо это сделать. Давай. Нет, не получилось. Оп, оп, оп. Поесть нужно. Кушай. И лучше одежду ходить. Оп. Оп. Ай. ай й й й й й й й й й й й й й й пока пока й й й пока, пока,